Всем привет! 20 октября 2016 год. Вот мы приехали на Днестр, 51 километр. Еще здесь дрова у нас. О, нам еще место освободили. Короче, затарились, мы нормально. Так что, если будет какая-то поклевочка, обязательно мы вам это покажем. Место здесь обалденное. Вот один местяк, там дальше второй, третий, четвертый. Вот мужики еще уезжают. Оставили нам местечок довольно неплохой. Погода нормальная, солнышко светит. Конечно, холодно, малеха, плюс 10 градусов на улице. Но ничего, все-таки октябрь. Минус 30, да. Ну все, до встречи. 21 октября. Это уже утро, 9 часов утра. Наловили, конечно, мы немного за ночь. У меня, под, у меня нету подсветки на телефоне. Ну, то есть ночного режима. Но вот таких пару подлещиков довольно хорошие. Больше, чем даже Больше, чем с ладошку. В раза полтора. А, вот еще у нас тут вот на куканчике. Сейчас я вытяну, покажу. Вот у нас на фуканчике еще вот такой вот хороший карасик. Очень хороший. Больше ладошки. Тоже. Большой, большой, большой. Хороший красавчик. Вот так вот мы поколовим. Ловим на обычную да, статью У нас идет как у рыбы, у нас идет утренний жор у нас идет. Два вида. Сейчас все, через 15 минут будем шаурму готовить. В общем, как-то так. Если будем тянуть щуку, обязательно скажем. Ну, что будем сейчас идти на заповедник. 51 километр, заповедник находится вон там, в той стороне у нас. Погода не солнечная, но и не холодная, в принципе нормально. Клев не активный, я говорю сразу, так что тут будет ехать. ну по ночам холодно, так что одевайтесь. 21 октября, вот уже где-то порядка часу дня. Короче, поклевка неактивная как была, так и остается, но потом мы наловили раков, довольно неплохо. И вот такие вот Красавцы Сразу начинает краснеть. Но это он от стыда краснеет Так что мы ничего там себе не накручиваем. уже красный Да, да, по-французски.